Выдающаяся певица, представительница золотой эры русской вокальной школы, народная артистка СССР Ирина Богачева в мистической драме Петра Чайковского о трех картах. «Пиковая дама». 28 апреля на сцене Большого театра Беларуси.